Внутри городские рюкзаки и трикотажные платья в ваших размерах. размера среднего а может быть вот такой маленький Пускай камеру пока очень красивый голубой цвет и ярко красный в данной модели декором является металлический звонок два за входа что делает его более мобильным рюкзачок несмотря на то что он маленький он довольно вместительный потому что в нем два отдела и он в полукруглой форме. На замесе кармана нет из-за его малой формы. У него есть дополнительный карман на передней стенке. Карман для Он небольшой, но сюда можно положить какой нибудь мелочное масло. Внутри вот такой красивый поклад. Шуршать не буду вынимать расскажу на задней стенке кармашек на моем описании оставлю ниже под видео все наши контакты, мессенджеры наш сайт все это вся информация размещена вот здесь в описании в шьются с эко-трикотажа с которого шьются детские вещи он является гипоаллергеном это стопроцентный очень плотного качества, который позволит модели вот здесь, вот смотрите, разных цветов. Размерный ряд может быть от 42 до 60 размера, Съем по индивидуальным метрам. Мой номер телефона 8904-456-10956. Цвета платьев могут быть выбраны вами для того чтобы заказать нужно набрать вами на телефона либо написать здесь указав ваши параметры и мы с вами согласуем все моменты, все что вас устраивает отправка идет почта россии либо курьерская служба торгуем рюкзаками сумками общем в розницу по вопросам опта обращаться могут быть любые. В данной ситуации размеры X 52-54, я ношу 48-50. Достаточно свободное платье, скрывает все, что нужно скрыть. Но если бы оно было чуть-чуть поменьше, да, у меня был, сразу обозначилась сталья или линия петер». Поэтому для девочек куркулентной фигуры, кто достаточно крупный, кто что-либо хочет скрыть, Желательно отшивать одежду по индивидуальным заказам. Почему? Одежда трикотажная, она должна быть тонкой, чтобы не, от... не обтягивала все наши недостатки. Но она должна быть слегка э, свободной для того, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка. Это визуально создает более аккуратный нашу фигуру, силуэт. Поэтому, если есть желание, обращайтесь, отошьем и отправим. Изумрудный цвет. Тоже красив, Его можно комбинировать с разными цветами одежды. Трикотарь достаточно плотный. Качество у него отличное. Это гип... гипоаллергенная ткань, стопроцентных хлопок, из которой шьется детская одежда. Еще два городских гиперчика. Российских производителей. Фабрика золота, Гера. Цена предыдущих рюкзачков 2400. Цена этих рюкзачков такая же. Цвет серебро. Два входа и дополнительный карман. Здесь один вход и карман на молнии. Это приятная кожа, Похожа на искусственную замшу, либо на ноутбук серо-голубой такой цвет очень приятный и фактурные цветы смотрите какое теснение здесь очень приятный на ощупь близко показываю на камеру смотрите очень приятный и здесь прям серебро серебро на задней стенке здесь карман на молнии есть вот такие малыши коротыши просто малыши здесь регулируем ручки Какие классные реплечики.